Если эта дунья — измерительная планка для вас, мои братья и сестры, если если ценность твоего мужа или качество твоего мужа основываются на дунье, которую он дает тебе, тогда ваш любимый пророк был одним из худших мужей со своими женами. И разве я позволил бы себе так сказать? Разве я позволил бы себе такое сказать? Ауузу билля, разве пророк был худшим со своими женами? Он сказал, лучший из вас тот, кто лучше относится к своим женам, а я лучший со своими женами дунью он им дал моя сестра? Какую дунью? Майша говорит в достоверном хадисе, обращаясь к племяннику своей сестры, Урви. Она говорит, клянусь Аллахом, мы видели молодой месяц, затем еще один молодой месяц, за ним еще один молодой месяц. Два полных месяца. Два полных месяца прошло. Два полных месяца прошло, и она говорит, и за все это время не разжигался огонь для приготовления пищи ни в одном из девяти домов пророка, да благословит его Аллах и приветствует.